Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян. Я хочу вам, ребята, сегодня показать и рассказать, как можно, как у нас можно в нашем фонде взаимопомощи World Money выходить на очень большие, на очень крутые деньги? Мы здесь, на этой площадке Golden Ring, мы зарабатываем миллионы. Вы посмотрите, я никогда не скрывала свои доходы. У меня в роликах вы всегда видите, сколько на сегодняшний день у меня заработано. Я хочу до вас достучаться. Вы посмотрите. Как закрывает сейчас, вот сравним, как вы, и, и каким количеством партнеров закрываете вы в обычных проектах. И сколько вам партнеров нужно у нас, чтобы закрыть семиместную матрицу. Вот он, А у нас их всего две на, этом, на этой площадке. А третий уже полностью выплаты. И и когда мы доходим до нее, то у нас уже у каждого по 120 тысяч на балансе для вывода. У кого по 60, у кого по 80. Кто как работает, тот так и получает, ребята. Ну вот посмотрите ролик до конца. Сделайте правильный выбор. Я вас очень прошу. В интернете огромное количество проектов. Огромное количество матриц, но сейчас я хочу вам показать именно выгоду нашего маркетинга. А это давайте разберем семиместный стол и как он работает. Есть семиместные столы стандартные, как и люди привыкли в них работать. Они понимают, что людей нужно огромное количество и, как правило, говорят, нет, нет, нет, это уже не для нас, это мы уже проходили. Но дело в том, что у нас... В фонде «Золотое кольцо» работает по особому принципу. Я хочу вам его показать. Давайте вместе с вами порисуем обычный семиместный стол. Вы купили себе место, вы видите себя наверху. И чтобы закрыть первый стол, вам нужно 6 командных людей. А это вы пригласили два человека. Либо вы помогаете своим, либо ваши люди также приглашают людей и закрывают нижний уровень. Получается 6 командных людей, и вы уходите в следующий стол. Далее, что нужно сделать, чтобы ваши партнеры то есть плечи, перешли к вам на следующий стол? Нужно 8 человек в нижний ряд, и плечи переходят к вам. Рисуем. Дальше, чтобы закрылся ваш... Второй стол нужно в нижний ряд еще поставить 16 человек, и только тогда нижний уровень переходит в следующий стол. То есть у вас получается а, закрытие второго стола. А сейчас посмотрим, сколько же это нужно людей, общекомандных. Это не то, что ваши личники, это общекомандные структурные люди. Итак, получается 16, прибавляем 8, плюс 4,2 человека. Это 30 человек делают вам закрытие второго стола. То есть люди приходят на первый стол и переходят на второй стол, и у вас получается закрытие второго стола. При стандартной матрице вы вкладываете денежные средства, если в один раз, то есть покупаете бизнес-место, то и доход вы получаете всего один раз. Если же вам... А хочется получать еще доходы, вам придется здесь докупать собственные клоны, делать регистрацию по своей реферальной ссылке, продвигать дополнительное место. В общем, честно скажу, геморроя много. Итак, сейчас мы будем с вами разбирать, как же работает наше золотое кольцо. Вы вкладываете денежные средства один раз. Сразу хочу сказать, никаких дополнительных мест, никаких регистраций по своей реферальной ссылке – вам делать здесь не нужно. Итак, смотрим, как расставляются партнеры. Вы пригласили первого человека, и он встает к вам в плечо. А вот второго вы поставьте под первого, вот сюда поставьте второго человека. И по, по маркетингу от вас идет реинвест в этот же стол по броне спонсора. Дружите со своим спонсором. И обратите внимание. Первый уровень у вас закрылся с одним человеком. Здесь два, тут один. Следующее, смотрите, ставите третьего человека, получается, под второго. И со своего кабинета бронь для своего личного партнера. Это ринвест сюда встает. Следующий встает человек, а это опять идет ваш ринвест. Получается, чтобы здесь вам перейти... Вам нужно 4 человека, а у нас два живых человека и 2 реинвеста. Представляете, людей в два раза меньше. Так у вас еще и внизу люди уже стоят. И получается, что вы перешли в следующий стол. Дальше, чтобы плечи перешли следом за вами в следующий стол. Это получается 4 человека и 4 реинвеста. Согласитесь, в два раза меньше. Чтобы у вас произошло закрытие второго стола, нужно, чтобы люди с нижнего ряда также перешли к вам. А это уже получается 8 живых людей и плюс 8 реинвестов. Понимаете, что людей реально ведь намного меньше? И получается, что общих структурных командных людей вам нужно 15 человек, а 15 это будет реинвестов. И плюс... Вам не нужно больше здесь вкладывать никаких денежных средств. У каждого вашего партнера будет здесь реинвесты, которые идут в этот же стол, сокращают количество приглашаемых людей, и плюс на ваши реинвесты, ведь тоже будут начисляться денежные средства. То есть получается в стандартной матрице 6 человек, один раз вы получили выплату и перешли в следующий стол. У нас с шестью командными людьми. Вы получаете две выплаты в первом столе, потому что ваше реинвестное место также расставляются партнеры. Это будет всего шесть командных людей, и ваше реинвестное место получит еще одну выплату. А сейчас я хочу вам показать, как же это все смотрится на практике. Сейчас я перейду в свой личный кабинет и обращаю внимание. Golden Ring. Смотрите, как стоит человек. Сколько же здесь людей? Вот один человек. Это ее лично приглашенный партнер в первом уровне. Второй уровень – живой человек, реинвест, живой человек, реинвест. Круто получается, да? Согласитесь. Дальше нажимаем. Все можно здесь просматривать. Смотрите, как все четко, как красиво все стоит. Далее нажимаем. Видите, как это все идет закрытие? Насколько все это серьезно, насколько все это высокодоходно. Самое главное, что с меньшим количеством людей – вы можете постоянно зарабатывать денежки. Посмотрите, вот, к примеру, вот сюда вот она поставит человека. Это будет живой человек. Далее под него он приглашает своего партнера, и она же переходит тоже к себе плечо. Понимаете, насколько здесь все круто. Дальше смотрим. Посмотрите, как это все красивенько идет. Главное, как это ровненько идет. Человек, реинвест, человек, реинвест, человек, реинвест. Людей мало, денег много. Думайте всегда, прежде чем выбирать проект, делайте полные расчеты, соображайте, порисуйте, просчитайте и поймите, что нигде вы столько денег, как в нашем фонде на Золотом кольце, не заработаете. Посмотрите второй стол, посмотрите, как это красиво, как это четко, как аккуратно и насколько ведь здесь реально можно зарабатывать очень большие деньги. Все Доступно, все просто. Самое главное, что с меньшим количеством людей можно здесь зарабатывать серьезные деньги. Итак, я нажимаю домой. И это всего перед вами два рабочих стола. Третий стол ⁇ это зарплатный стол. И вы получаете здесь такие доходы. Первый пришел, а от вас реинвест. В третий стол ⁇ зарплатный стол. Всегда вы наверху. Всегда будете деньги зарабатывать. Следующий вниз поставили, сюда пришел реинвест. Так вам сразу 80 тысяч идет на вывод. Плюс ваши клоны полетели еще и на следующие площадки. На Волтмане 10 клонов, в первый стол 10 клонов, в четвертый стол 1 и 50 клонов на площадку Payday. Практически здесь работая, вы еще и имеете пассивные доходы по другим площадкам. А следующий пришел вам 100, еще пришел вам 100, отработало ваше место. Так у вас реинвест наверху, и вы опять же зарабатываете, зарабатываете, зарабатываете до бесконечности. Вот он крутой маркетинг, вот она золотая жила. Обратите внимание, и если только у вас возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить мне в личку. Я буду рада ответить на все ваши вопросы.